в Minecraft с модами. В данной же серии выпусков я тестирую некоторые новые моды. В основном это мод, который добавляет в игру паразитов и который с каждым днем становится все сильнее. Также в моей сборке присутствует несколько техно модов, которые помогут нам более комфортно выживать в этих хардкорных условиях. Все моды ты можешь найти по ссылочке в описании, которая находится под данным видео. Переходи, качай, все, как говорится, бесплатно и доступно специально для тебя. Ну а мы, конечно же Начинаем! С момента моего начала прошло уже немало времени и я немножечко успел обустроиться. Как ты видишь, у меня уже есть своя собственная база, а, точнее проявляются ее основные очертания. Это у нас, значит, будет в будущем что-то ви в виде оранжереи. Да, тут мы будем выращивать растения, может быть, даже разводить э, животных, как у меня вот здесь уже сейчас собраны э, все, как говорится, животные, каждой твари э, по паре. Но в этом, ребятки, есть определенный э, смысл, потому что у мода на пар... Паразитов, есть офигенная механика. Мол, эти самые паразиты умеют заражать э, существ, в которым они только э, притронутся. Поэтому я решил здесь спрятать всех своих существ хотя бы по две штучки. Для того, чтобы можно было мне их потом независимо размножать и как-то э, выживать. Ого, видите, там зомбаки у нас сейчас жахут в пещерах. Это как раз-таки результат битвы, значит, зомбарей с э, этими паразитами. Да, у меня уже под моей базой несколько... А, так сказать, гнезд этих паразитов Они постоянно там спавнятся И зомбаки пока что мне помогают Да, зомби, ребят, у меня здесь с оружием Потому что стоит соответствующий мод у меня на оружку Который также добавляет и новых монстров Таких как зомбари с оружием а, Всяческие там, знаете, рыцари хаоса Которые в аду стреляют плазмоганами И так далее Короче, ребятки, сборочка получается хардкорная Да-да-да, поэтому не стесняйся Смело качай и комментируй, что тебе нравится в моей сборке, а что а нет. Ну, мы с тобой вместе подумаем, как же собирать дальше нашу сборочку. Ну, а пока основной упор, это, конечно же, выживание в хардкорных а, условиях. Здесь я выращиваю немножечко гивеи. Это то самое растение, из которого мы получа получаем каучук. А, каучук, собственно говоря, нам а, пригождается для изготовления а, высокотехнологических штуковин. Типа механизмов, проводов и так далее, друзья. На самом деле, вот этот вот здание... Да, вот это у меня оранжереяка. Как я и сказал, да, с этим мы ознакомились. А, пока что я использую это помещение в универсальных целях. Тут у меня находятся и механизмы, тут у меня и печки, да, для выплавки разного, разнообразного. Да, я тут еду выплавляю, готовлю, да, я тут также металл обрабатываю, готовлю. Все, пока что, ребятки, у меня а, на угле и на палках работает. Да, единственное самое технологическое место, которое у меня здесь более-менее сейчас сделано, это вот это вот место. Здесь у меня, значит, стоит, смотрите, генератор, а, электричество. Тут уже у нас имеется провод. Да, я поставил, поставил вот такие вот 4 водяные турбины, водяные мельницы, которые вырабатывают мне некоторое количество а, электричества. Да, как ни странно, ребятки, с электричеством немножечко а, попроще. Вот у меня уже зарядился мой шахтерский бур, с помощью которого я и смогу теперь а, ходить и добывать себе из шахты а, руду. Также у меня здесь есть зарядник, который заряжает кристальчики, но это из другого мода. Также есть экстрактор, с помощью которого мы можем производить некоторые нужные нам компоненты. Ну и, конечно же, электрический дробитель, с помощью которого я перемалываю всю найденную руду и умножаю ее на два. Что нам нужно сейчас перемолоть? Давайте попробуем медную или же железную руду закинем, потому что с железом здесь, да, в технологических... с технологическими... когда ты играешь с технологическими модами, железа здесь всегда не хватает. Да, до оружия я еще не добрался. Оружие у нас еще в перспективе. Просто-напросто тебе продемонстрирую, что уже есть на данный э, момент. Конечно, ребятки, купол это не просто так. Я мог бы все оставить под открытым небом спокойненько, но здесь с этим модом, когда ты играешь, есть неприятные летающие сущности, которые с воздуха смогут нас атаковать потом в процессе. Поэтому крыша обязательно нужна. И на перспективу я, конечно же, планирую вот этот свой ангарчик расширить немножечко подальше туда вот э, в воду. Как это будет выглядеть? Ну, скорее всего, ребятки, зеркальное отображение того, что вы, вы уже видите, просто-напросто продвинется немножечко вот в ту э, сторону. Здесь у меня, значит, коровки. Это я вам продемонстрировал. Здесь пока что у меня небольшие грядочки, на которых я выращиваю себе растения, фрукты, овощи для пропитания. Ну и пойдем я тебе продемонстрирую еще одно помещение, да, которое способствует э, будущему расположению в, ней, в нем больших, большего количества различных э, механизмов. Добро пожаловать в мой технологический комплекс, который еще не достроен и пока что выглядит вот таким вот э, скупым э, образом. Да, это у нас был переход. Переходик, да, между, между, так сказать, корпусами из одного в другой. Безопасный, я бы сказал, тогда переходик. То есть, так вот на кнопочку нажимаешь, и айда пошел, никто тебя за задницу не цапнет. Здесь, ребятки, у нас разделено все надо Да, пока что я просто тебя оповещу, да, в курс дела, что у меня здесь происходит, что я здесь планирую э, сделать. Здесь у меня будет, значит, отдел по переработке. Вот в этом вот помещении он будет находиться. Да, мне сейчас нужно грамотно спланировать, э, вывести сюда провода, э, поставить либо э, ветряки, нормальные, либо же какой-нибудь ядерный реактор а, под этим всем делом, чтобы вырабатывал должное количество энергии. Ну и второй отдел, я пока не знаю, для чего буду использовать. Скорее всего, я здесь сделаю оружейную мастерскую, где и буду клепать различного плана пушки. Да, потому что без пушек мы здесь долго не проживем, да, вот с этим технологи технологическим модом. А, если мы, ребят, будем ходить, значит, а, а, со стандартными мечами, да, то мы а, рискуем тем, что нас в итоге задавят а инопланетяне, да, это инопланетная жуткая субстанция, которая высадила сейчас на нашу планету, пытается нас захватить, поработить. И она уже развивается очень большими семимильными шагами прямо у меня а, под глазами. Если... А, Давай-ка проверим мы с тобой, как, каким сейчас опытом обладают наши паразиты. Заходим и смотрим. Фаза вторая. А, 8000 очков а, опыта. Просвещенные, наверное, сразу же поймут, о чем речь. О непросвещенном я вкратце а, расскажу. Вот эти вот очки опыта, которые у нас здесь копятся, да, это у нас эволюция паразитов. На втором стадии, они пока не очень-то страшные, да, не, ну как они не страшные, они своеобразно страшные, но пока что они нам не так сильно страшны. Давайте немножко передохнем, да, ночью желательно спать, когда ты играешь с модом на паразитов, особенно на раннем этапе игры. Это даже для того, чтобы а, уменьшить количество получаемого опыта этими самыми паразитами, потому что если паразиты вырвутся на поверхность, будет уже гораздо сложнее сдержать накопление опыта. Они расплодятся, они расползутся, а, поэтому я предпочитаю... Пока, ребятки, Спиться, можно спать. Ну и да, с чего это, ребятки, я начал? Я начал рассказывать про то, что достигнув второй стадии, как у меня это сейчас, паразиты нам не особо-то страшны, потому что здесь они только приспосабливаются, осваиваются, да-да-да, к местной, как говорится, флоре и фауне. Присматривают, как говорится, все жертву, да, выискивают ее и и так далее и тому подобное. Более напряженная и динамичная игра с этими тварями уже будет тогда, когда эти паразиты достигнут третьей, а еще лучше четвертой стадии. На четвертой стадии на третьей стадии паразиты получат возможность... Э -э Производить маяки, по-моему, второго уровня Точнее, их гнезда А вот на четвертом уровне а, Наш персонаж уже не сможет спать И тогда начнется по-настоящему жесткий хардкор Поэтому, друзья, наша с вами основная задача Сейчас это подготовиться Именно до достижения четвертой фазы У нас должна быть просто неприступная крепость Как я сейчас уже, в принципе, этим и занялся Вот у меня вот такой вот огромный цех уже, да в котором я и творю свои грязные делишки А вот те зомбаки, знаете, с дробовиками Которые там жахают или с пистолетами Из чего они там жахают, не знаю Они мне пока что только помогают избавиться вот этих э, тварей там внизу, то есть я туда не лезу, просто-напросто за меня все это делают зомбаки. То есть зомбаки здесь ваши, можно сказать, друзья, потому что они вам немножечко помогают в какой-то степени уничтожать эту э, заразу и не дают ей распространиться по вам. Вот слышите, где-то у нас, значит, паразитик шарится, где-то он внизу, возможно, он даже вот здесь вот внизу шарится, пока что я не вижу, где-то он у меня под ножками бегает. Возможно, нам даже сейчас получится его увидеть, давайте-ка попробуем спуститься, потому что уж очень близко я слышу, он шарится. Давайте посмотрим, где же этот парень э, шарится. Алло, ты где заспавнился? Выходи, не хочет он выходить, он где-то под ногами, скорее всего, да-да-да, под ногами. Вот тут у меня под ногами, ребятки, есть небольшое гнездо, где этих паразитов просто тьма тьмущая ну как тема тьмущая, там по-моему если мне не изменять память, уже около трех или четырех этих самых гнезд э, заспавнилось паразитов, все потому что зомбари когда их убивают, они вызывают подкрепление подкрепление начинают вызывать паразиты уже начиная со второй стадии, вот у меня сейчас как раз таки такая стадия когда нужно следить за тем чтобы маяков было меньше в твоем мире, чем больше их будет тем опасней станет твой э, мир, тем больше будет паразитов пытаться тебя э, сожрать, ну это такое. Такое лирическое отступление, да-да-да, если ты уже проникся, значит, полнотой этой сборки, глубиной криповости, то смело качай модификации, которые ты сможешь найти у меня в описании под данным э, видосиком. Ну что ж, друзья, я буду продолжать дальше укрепляться, дальше буду продолжать строиться, мне еще очень много чего предстоит сделать, да-да-да. Ну и, конечно же, периодически буду выкладывать вот такого плана видосики, до да, того, что я сделал, чего я достиг и каким же образом у меня получается искоренять эту за Разу. напоминаю, что я играю в режиме выживания пока что на обычном уровне сложности возможно в процессе я переведу игру на супер тяжелый уровень сложности где нам по-настоящему ста... по хардово придется а, выживать ну что ж, зрители, что ты думаешь по поводу моего выживания с модами и с паразитами? Напиши, пожалуйста свой комментарий, он для меня очень а, важен, так как это офигенная поддержка и мы с тобой непременно все а, обсудим. Ну что ж, друзья, продолжайте играть только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение как конечно же, следует.